Ну, хорошо. То есть все плохо, и мы уже где? В СИЗО или в тюрьме? Ну, Допустим, разу. в СИЗО. Допустим, в СИЗО. Приговор есть. А если приговор есть, то почему мы еще в СИЗО? Да увезут, не переживайте. Окей. Okay. Ну, в общем, мы где-то вболтаемся между, между мирной жизнью и зоной. А может быть, мы уже на зоне. А правильно я понимаю, что сейчас рекомендуется тактика обжаловать все подряд? Я никогда не рекомендовал обжаловать все подряд. Когда ты защищаешься по делу, ты складываешь мнение о себе, складываешь мнение о себе у следователя, у прокурора, у судьи. И это как в той ситуации там, с мальчиком "Волки-волки". Это когда ты обжалуешь все подряд вот буквально все, придираясь к каждому формальному поводу, зная, что это ничего практически тебе не принесет, но тем не менее ты пишешь, потому что ты можешь написать. Это ничего, кроме смеха встания волков, не вызывает. И когда уже придет время реально что-то обжаловать, ну, к тебе также отнесутся, а, это этот. Это мое мнение, мое глубокое убеждение. Я всегда пишу жалобы только по делу, только с основаниями и только такие, на которые невозможно не среагировать. Я всегда стараюсь с жалобой поставить отвечающего на эту жалобу в позицию Цукцванга, когда любой его ход плох, удовлетворяет жалобу ему плохо, отказывает жалобе, ты получаешь возможность обжаловать выше. А вот копить вот это вот... Я видел много таких знаете, случаев, когда у человека ну, там, томов 10 только жалобы, и ответов на них, Надзорные производства в прокуратурах, на них тоже такие же, с огромным количеством жалоб и ответов. И уже все, все уже понимают, что в основном это пусто-пусто. Мне часто возражают, там приводят название книги Буковского, там «Возвращается ветер», что ты написал везде, ты да что-то дострельнет. Да ну, мое мнение, что это полная ерунда, мое мнение как бывшего прокурора. Жалоба должна зацепить с первой полустраницы прокурора или судью, тогда она стрельнет. Как школьное сочинение? Ну, меня немножко сейчас тревожит мысль, что вы говорите и, и с позиции какого-то прекрасной России, то ли прошлого, то ли будущего, где вообще по существу, рассматриваются, нет, по существу рассматриваются жалобы. Абсолютно не про это. Если бы я говорил с позиции России будущего, прекрасной, которая никогда не будет, кстати, я бы так, так и рекомендовал обжаловать каждое нарушение, которое ты видишь формально, потому что, ну, как бы формально должен кто-то среагировать. Я еще раз повторю, жалоба должна быть такой, на которую невозможно не ответить. То есть, понимаете, прокурор смотрит и понимает, что вот он сейчас вам откажет, вы ему такие привели нарушения, он понимает, что он сейчас вам откажет, но он заложит какую-то серьезную мину под дело. Либо судья смотрит первой инстанции, он понимает, что сейчас вам откажет, но ему либо в апелляции, либо в касаться снесут приговор. Вот такие жалобы надо писать. Все остальное чушь. А пример э, такой жалобы, которая может э, запустить этот волшебный процесс? Не, ну, конечно, ну, добиваются же там, и, и наши адвокаты оправдательных приговоров, либо там, вот недавно у нас была отмена там постановления возбуждения уголовного дела, адвокаты угу. Агоры, Саверина Бирюкова, из общественных предиктов. Угу. Ну, добиваемся же, делаем. Просто ты находишь какую-то болевую точку и бьешь. Когда система, э, вот, какие-то, так скажем, части конгломерации системы понимают, что им придется в какой-то момент сожрать друг друга, если они не удовлетворят эту жалобу. Но это тяжелая работа, это интеллектуальная, творческая работа. Я ее люблю. Мы просто, мне кажется, мы с Агатой сейчас говорим как раз тоже из понятной для нас точки. Мы наблюдали очень пристально и все время за делом на увеличие И были на всех судах. И мне кажется, мы знали про все жалобы, ну, которых было да. много, но по существу вопроса и жалобы на грубые нарушения, процессуальные в частности. И в некотором смысле мы были почти уверены в том, что по причине колоссального количества отчетливо жалоб по делу это дело будет... его вернут на доследование. В общем, как-то... И так как кажется, части, ...части системы действительно окажется в клинче, и... Ничего не выйдет, однако люди сидят. Дело нового величия, дело Кирилла Серебренникова, дело сети. Это все дела, которые инициированы, проконтролированы и реализованы управлением Федеральной службы безопасности. Это управление защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом. Дела, которые инициируются ими сейчас в судах, всегда получают обвинительные приговоры. Всегда, во всех случаях, ни один судья в России сейчас не вынесет по ним оправдательный приговор. И не будет возвращать дело, там, условно говоря, следователя ФСБ или Следственного комитета. Не будет. И это я говорю сейчас. Может быть, непопулярную вещь, скажу, но, скажем, это управление, при всем моем недоумении к тому, как они работают с протестными настроениями, и неприятии того, как они работают с протестными настроениями, в том числе, при этом все-таки обеспечивает достаточно качественную, хотя порой очень спорную, работу по борьбе с терроризмом. Если бы не они, в стране жилось бы гораздо хуже. Это вот мнение, которое наверняка многим не понравится, но это мое мнение. Ну, я не знаю, оно может прямо мне сейчас же очень не понравиться, если э, вы мне предложите считать э, членов обвиняемых и осужденных по делу так называемого «Нового величия» террористами. Нет, «Новое величие» – сеть, э, это дела которые абсолютно не имеют никакого отношения к уголовным. Это придуманные дела, тем более показания там часто выбиты, выбиты под пытками. Это дела, по которым, безусловно, должны быть вынесены оправдательные приговоры. Это дела, которых вообще не должно было быть как таковых. Плюс там оперативные внедрения и чистые провокации со стороны внедренных сотрудников, что я не приемлю и просто категорически не приемлю, как... Человек, как юрист, как правозащитник, как бывший прокурор, как угодно. Просто неприемлемо. Провокация неприемлема. Ну, спасибо большое. Я согласна с этим абсолютно. Но при этом давайте отметим, зафиксируем, что это те же люди. Вот это все не вот те же. Это... Ну, не не надо путать защиту. В этом управлении есть люди, которые занимаются ЗКС, так называемым, защитой конституционного строя, и БТ, борьбой с терроризмом. Вот э, реальная борьба с терроризмом да, она действительно ведется этим правлением, с реальными террористами. Но есть вот это вот, еще помимо прочего, есть сеть, есть новое величие и вот прочее вот это вот все, что меня дико возмущает. Ну да, такая, в общем, рана осталась большая. Я уж не говорю о том, что мальчики сидят и надолго. Ну окей, давайте будем дальше. Надеюсь, что... Э -э что случаи, о которых мы говорим, более типичные вышел на демонстрацию, не попадут в зону внимания отделения защиты конституционного строя ФСБ. Ну, то есть, получается, у всех такие же риски, как у, как у ребят из сети нового величия. Если встречи системные, если группа носит признаки в их понимании организации, если люди постоянно собираются на кухнях и обсуждают какие-то вещи, связанные с тем, что конституционный строй в России плох, то не сомневаюсь, что через какое-то время на этой кухне появится высококачественная аппаратура. В эту группу будет введен какой-то исключительно прекрасный во всех отношениях человек, которого все полюбят и который будет активно рассуждать и часто активнее всех будет рассуждать о том, как плохо конституционный строй в России, и будет говорить о том, что в конце концов пора переходить к делу, надо делать дело, такой условный дядя Ваня, и он же и станет засекреченным свидетелем через какое-то время. Позже. Эм, эм, такая пауза возникла неловко. А, а хорошо, значит, обжаловать не надо все подряд, обжаловать надо правду. То есть жалобы надо писать такие. Не, я не говорю невозможно... надо, не надо. Я говорю, Про... что пусть все защищаются так, как хотят. Я говорю о том, как защищаю людей я. Окей. Принято. То есть Федяров не обжалует все подряд. Зачем вот все эти бесконечные апелляции касаться? Чистый правозащитный юрист, который никогда в какашках не валялся, он просто не увидит их и не поймет. Что мне угрожает? Могу ли я как-нибудь стать подозреваемым или обвиняемым? Уголовное дело – это шахматная партия. Нужно ли срочно валить из страны? Вы играете в очень и очень опасную игру. Вот-вот. Можете вы сами себе удалить аппендикс, но если можете, давайте пробуйте.